Всем привет! Сегодня я буду открывать лего У нас тут инструкция. Какая-то деталька. И раз, и два. И мы сейчас будем строить Лего. Вот такой Лего будет строить вот Нариман. Не надо. Значит, очень красиво тут маленькие. Тут еще есть человечки, несколько. Не штук. Надо, ну сейчас посмотрим, не... сколько из них выйдет. Да? Называется Майкрафт сто три. И сегодня у нас есть там три Есть кирка лук, лопата, топор, меч И Сегодня я буду собирать первым делом человечка. Берем детали. Складываем их? Давай посмотрим Вот так. Вот так. на рисунке вот человечек показывается. Вот первые детальки, ручки, ножки. Как он называется, этот человечек? Ты знаешь? Стив. Стив. Значит, мы собираем сейчас Стива. Стива. Стива, Стива забира... собираем. Так, а ну покажи, как ты его собираешь. Это что ты сейчас собираешь? Ноги. Ноги. А. Трудно они одеваются. Да. Не? Хорошо, дальше посмотрим. Так. Тебе нужно помочь? Да. Да, и что там надо сделать? Так. О, вот Всё. получилось. С <-губ> зубками. У нас помощники зубки, да? Да. Хорошо, давай дальше. И кто? сейчас надо... сделать... сейчас что-то собрал, покажи какую часть, деталь. Не, не. Давай, показывай. Вот, вот такие нож... у, нас у нас ножки. Вот собраны. такие у нас фиолетовые ножки. Ага. попались. Надо на фотографии, да? Да. Вот, фиолетовые ножки, да, вот они. И Я сейчас... Собрал их. Мы одеваем туловище. Уловище вот это. Ну, Потом часть. руки. Они сложно одеваются, конечно. Да? Ой, у тебя упала деталька. Вот она. Простите, задержался. Смотрите, а на картинке как будто много деталей, а уши не очень много. Мы сейчас посмотрим, что у нас соберется из этого, да? Вот, вот это надо собрать. А, у нас вот это будет. Хорошо. Вот, вот человечек. Таким ртом ласками. Так, давай. Вроде интересно получится. И сейчас... Значит, она у нас от 6 до 12 лет идет. А тебе сколько лет? Шесть. О, огромно, 6 лет как раз сможешь, я думаю, собрать, да? Да. Ты же не первый день собираешь у нас. Не первый, конечно. А без этого никак? Что? без зубов да без помощников ну нет конечно вот одел прям слышно так все второй вариант точно че ручка одел да ручки да угу. Так, давай дальше. И вторую сейчас деталь мы будем надевать на другую руку. Это что ты сейчас надеваешь? Ручку. Вот здесь, Стива. Стив. Сейчас надо ее прикрепить к столу. То есть не к столачку, а к человечку. К человечку, да? Вот так. Да, я тебе помогу помочь. Вот, наверное, вот эти ручки мы сейчас одеваем, да? Вот ручка. Вот ручка. И, и там только остается у нас голова. Гор голову я одел. Мама, может прицепить? Давай. Вот. Давай. что там надо сделать? Голову? Ручку. Которую, ну, вот эту, спереди, которую поднял. И сейчас я буду пока домик делать. Так, где у нас тут есть... Ставь сюда, посмотрим на него, какой у нас стив. Вот у нас стив mm -hmm. получился. Давай сюда поставим. Королку вам да, Вот он. Я буду стиль. собирать до да. стих такой у нас, такой головой. Так прицепляем вот, вот сюда детальку, вот потом Очень надо такой. нам огневую мощный взять. Так, а теперь что будешь собирать? Мама мочи. Сейчас, сейчас я собираю пещеру. Пещеру. Давай посмотрим на ее сначала покажем, какая у нас пещера. Вот это, наверное, третье. У нас есть тут лук. Второе мы сделали, третье сейчас сделаем. Потом у нас идет четвертая и пятая. Да, вот Пещерка. Угловая пещерка у нас, да? Да. Вот Надо? у нас пещерка. Он уже часть нас на ремонт собрал, да? Я чуть-чуть неправильно сделала. Надо искать. Так. И вот так, а вот на два квадратика дальше. И дальше что? Делать? Так, дальше нам нужно серые штучки. Делайте серые штучки. Так. Не нашел? Нашел. Смотри хорошенько, где они у тебя. Ты уже сделал? Третий, Я вот эту сделал. Значит теперь четвертый надо. Сейчас нам нужна вот, вот такая деталь. Куда ее прицепить? Мама, Нет. куда? Это же что? Какая деталь? Вот, вот. Ее сюда прицеплять? Опять? Ну что ты что сделала у ну, нас? Получается сделал вот это вот она так Красные. Где красные штучки? Красные, вот эти надо. Смотри, Нина, вот эти вот эти нужны, вот эти. Такие видишь, красные вот они. Да. Красные, их надо туда. Смотри, Нина. большие красные, надо. Вот. Так, правильно. Тут нужна серая доска какая-то. А где у нас стив? Стив вот. Здесь у нас стиф. Разобрали? Ну, он только голову снял и ничего страшного, не его оден. Дай мне. Татья! Татья!